День добрый, дорогие друзья! Пожалуйста, не убивайте свои ролики неправильным использованием сервиса SNG. То есть, друзья, сервис хороший, но это инструмент. Инструмент для привлечения. То есть И инструмент нужно использовать правильно. А вам об этом не говорят. Вы считаете, что СНГ это единственная возможность раскрутиться на Ютубе. Друзья, это неправильно. И к чему это приводит вот такое кривобокое использование этого хорошего сервиса? Вот посмотрите наиболее яркий пример. Ролик раскручивался на сервисе СНГ, И что мы получаем? Мы получаем 77 просмотров и 55 лайков. Друзья, это неестественные цифры. Если это вижу я, значит, это видит и YouTube. Вот всю эту неестественность, все эти накрутки, без разницы, чем они сделаны. Они, такие ролики с такими цифрами, они будут просто баняться. Никогда этот ролик уже не выйдет ни в какие лидеры, нигде. И вообще это может закончиться очень плохо для этого ролика и для этого канала. И вообще-то вот для Валентины для Валентины вот замечательная женщина ей же не важно какие у нее циферки на этом ролике ей же важны что рефералы в ее проект понимаете а что получается раз этот ролик не будет продвигаться на ютубе раз его не будут видеть люди кому это интересно да то этот ролик он раскручивается не на ютубе он раскручивается в пределах проекта СНГ. то есть да тут есть какие то люди но это все сетевики да вот они вряд ли пойдут в ваш проект. То есть вам нужно привлекать людей, которые, которым интересен ваш проект. Это людей, которые там вот по YouTube уходят и ищут. Вот так получилось, как мне сегодня сказали, что вот в этот проект SNG я привлек 109 человек. Сделал это с пяти роликов, даже с четырех роликов, которые я записал. Все сделано было на автомате. То есть YouTube это великолепный механизм, великолепный работающий механизм, но им нужно уметь пользоваться. Они вот так вот, как вам предлагают, тупо запустить ролик на просмотр, на просмотр и просто-напросто его убить. Хотите научиться пользоваться YouTube, пожалуйста, каждый четверг вебинары, все бесплатно, приходите, изучайте, задавайте вопросы. Пользуйтесь контактом, подключайтесь к мероприятию YouTube Master. Здесь все проведенные вебинары раньше, можете их посмотреть. Если есть что спросить, пожалуйста, спрашивайте. Ну и в конце опять же скажу про этот скрипт, который я анонсировал. Скрипт хороший, скрипт рабочий. Великолепно. Хотите убрать свою рутину, пользуйтесь. Скрипт сейчас создается бесплатно.